Привет ребят, это, это обращение я вам записываю к, уже через пару дней после записывания ролика У меня залагалось что-то, очень сильно лагает приложение И в итоге у меня вот почему-то появилось э, разное видео да? У меня вот я снял симулятор, вот этот вот, но получилась какая-то фигня Честно, ребят, я стараюсь для вас сделать нормальный этот ролик, но простите, да, сразу говорю, всем привет, сегодня будем играть в Смешинг-симулятор в Роблоксе. Вот, не в Смешинг, а в Смешинг-симуляторе да, поэтому, все, смотрите ролик, не буду вас отвлекать, всем пока. И так, ребят, давайте подкрываем яйца, будем открывать сейчас яйца. Да, не обращайте внимания, просто у меня тоже как бы слетел еще и звук, я честно не знаю, что это. Буду, наверное, качать другое приложение, снимать через другое приложение. Так, сейчас мы открываем яйца, открою тут 50 штук, я точно это помню. Откроем 50. Сейчас я еще попытаюсь достать и подобить, но нет, я добью только до 60 чем-то. Если я не ошибаюсь. А нет, я добью до 100, да, ребят. Не, вот это вот тут вроде бы. После ребят, я реально не помню. Снималось это пару дней назад. О, все, ребят, я не добил, мне почему мне не хватило этого. Итак, ребят, я вот этот кил капеты, вот у меня тут на два капета. Ладно, ребят, смотрите ролик, извините, нету просто, не могу, я не знаю, у меня не получается почему-то нормально снять этот ролик, поэтому буду снимать вот это вот. Извините, что без звука будет ролик, честно, это, ну, ребят, извините, плюс вам там рекорд, э, я записал обращение в начале, самому еще, реально, извините, ребят. Я не виноват, это оттуда.